Все семки, семки, угу. Конечно же MC их тоже Мы играем на нашем не на нашем свяжем белый русский сервер третья ссылочка на IP сервер Конечно же все будет подобное давать играй конечно же будет глупе Давайте, давайте, быстро бежим за приключением. Надо закончить, доставь Э, да, да. Автор О, гуси, гор. На главном возьмете. Чмо. Ваня, боже, горка. Давай. Нет, он... не было. Четыре. Да, ну а я вот. It's time to choose. Четыре. Четыре, Четыре, кто нибудь выберет четыре, тут пошлое говно. Четыре, четыре, четыре. А меняется карта на Мираж. Это очень. Даже прикольная мапа. Я вам так скажу, ну я там играть практически не умею. Ну так, помню, за КТ, когда сделал минус 4. подумайте, брат, ну ладно, было, было. Так, конечно, я бы не сразу в Оба. Так. Мы бежим, мы бежим. Наши ножки не устали. Потому что Баньку успелашка. Наш. Опа! Ну, я один кто по класке буду не дать. Сука, машки, уже. Мы старт. Всегда рестарт. первого раунда Ой, сюда. Рестарт. Ах ты. Ах ты. Ах ты. Ах ты. Ах ты. Ах ты. Ах ты. Ах ты. Ах ты. Ах ты. Мне интересно. Я помню то, что у них открытая... Вот этот фланг. Я их обойду, шести. <Слышко> Я только в те. Так. Лучше идти на шифте. А то еще заразу какую-нибудь подцепим. А черт! Лешке! Четверк! Четверк! Сейчас сюда, сюда, сюда, сюда! Сюда, сюда, сюда! Задравь, задравь, задравь! Один раз, это убил! Вот. Есть, конечно же! Все Верик обходим. Ах ты, слёжка! Капецок! Очень ах... Позор, ты хуй, брать! Вообще... Мне нравится, когда он заходит... Ну так, потому что он меня всегда убивает. Я достал, убил два раза с гранаты. Нет! Да позор, ну! Будем прошлое, будем играть в будущее Так Так, когда будет Когда уже а, там, на 100 подписчиков Без конкурс на, на Аккаунты а, а про аккаунты я вам скажу не просто Потому что я Иду в Майнкрафт любой потолки Похоть, коуш, приходи, коуш, коуш, коуш, коуш, коуш, коуш, коуш, коуш, коуш, как обычно. коуш, коуш, коуш, коуш, коуш, коуш, коуш, коуш, коуш, коуш, коуш, коуш, коуш, коуш, коуш, Тихо. Так. Так. Сядем. Ай, скосил! Быстрее. Ой, красавец. Норм. Ой, красавец. А мы пока пойдем вход. Ааа! Ну, вообще! Да. Ладно, я накопил на Ака. Так, ладно. Я снова Будем.. Я тоже. АД-1 там есть. Балкончик, или как правильно называть. Короче, АБ-1. Кажется, меньше. Свою, чувачек. Ну, Криса! Ой, бля, вот ты идиот. Криса, вообще я люблю крыса а, хочу. <свист> ладно, не будем не хендриваться <свист> не будем играть <свист> ой, <свист> ой, ой, ой, красавец! <свист> вот главное админа у нас есть танк я же говорю, как бы, подробная информация это все же в группе, конечно же дай сюда бамбуку, не играть умеешь. Тоже не умеет. Ладно. Оба! Это, Это да, тихо, тихо, тихо, не бля Так. Скоротно. Мама говорит, что платер, масса опасно будет сейчас, как обычно Какая же говно будет крыса Тихо, тихо, тихо Главное не пернуть. Главное не пёрнуть да. Беги-беги-беги-зибил А, у нас бомба! Зашубись Закрой. Ну как я его не убил, ну? Всем привет если я напишу такое что у меня даже и бан может быть вот Да, от вас. Ладно, не сознание. Да ладно. А как вот так будем? Counter terrorists win. Леч, ты дурак. Ладно, так я оставим пока. Мы пишем мир и знаю, что он ответит Конечно же будет Очень-очень познавательный Если они на что-то ответит Так будет Так, давай-давай-давай Мы будем Цена! Какие давайте. Так Так, обходим. пошли на на на балконе между и mal 2020 ítulo overstale et Всё, всё, всё, назад Ну тебе пил на пей, быстро беги! ну и была. Ну ладно. ладно, с вами был ЭЛЗИ подписывайтесь на канал, заходите на этот серв и наступайте в группу вконтакте а потом моя боль. и меня убили в последний момент ну ладно, всем пока, с вами был ЭМСИ Сайфлайк лайк.